Здравствуйте, с вами я, Бофт Наталья и мой канал NB Фитнес. Сегодня у нас тренировка часовая на все группы мышц. Продолжаем тренироваться дома. Хорошо, ставим ноги, чуть шире, чем на ширине плеч. Делаем глубокий вдох через нос, потянулись вверх, выдох, снова вдох, вытягиваемся, выдох и еще раз вдох, потянулись, выдох. Руки за спиной, open в одну сторону, в другую, разогреваемся, еще так же. Хорошо. Добавили плечи. И рука вперед. Вверх. Хорошо. По кругу. В одну. В другую. И двумя. Отлично, захрест Руки сверху. Колено вверх. Два локтя. И разводим руки в стороны. Выпад. По два. Разворот. Пружина. Разворот. Восемь. Семь, шесть, пять, четыре, три, два. Переезжаем. Разворот. Хорошо. Разворот. Пружина. 8, Семь. Шесть. Пять. Четыре. Три. Два. Переезжаем. Раз, два, три, 4, четыре, три, два. Один, округлить, прогиб, округлить, прогиб, последний раз, подъем, плечи по округу, назад, сделали вдох, потянулись, выдох, и еще раз, вдох, потянулись, выдох, Размяли ноги в одну в другую сторону. Хорошо, для следующего упражнения нам нужны тяжелые гантели, у меня гантели по 3 килограмма каждая. Ставим ноги как можно шире, разворачиваем стопы в стороны, руки по центру перед собой. На два, вниз, на два, вверх, на два, вниз, на два, вверх. Тянем именно локтями вверх. Продолжаем. И на карты. Раз. Объехать. Два. Объехать. Вот три. Чуть ближе. И только руки на два. Вверх на два. Вниз. Обратите внимание, тянем именно локтями вверх. Плечи не поднимаем. Живот подтянут. Продолжаем. И на каждый. Выдох. держали опускаем на пол подъем плечи по кругу назад сделали глубокий вдох потянулись вверх выдох и еще раз вдох потянулись вверх выдох хорошо правую руку прямую к себе прижимаем как можно плотнее именно прямую правую руку хорошо то же самое с левой к себе 4 3 2 1 сделали вдох потянулись вверх выдох, размяли ноги в одну в другую сторону и еще один подход берем гантели ноги как можно шире, пятки вперед стопы в стороны руки перед собой, по центру и на два вниз, на два вверх, на два вниз, на два вверх, на два вниз, на два вверх, тянем именно локтями вверх продолжаем И на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 выдох размери ноги в одну в другую сторону для следующего упражнения я беру блинчики по 2 килограмма каждый чуть-чуть легче вес хорошо ноги четко на ширине плеч стопы параллельно друг другу разворачиваем руки ладонями от себя классический присед на 2 вниз на 2 вверх на 2 вниз на 2 вверх на 2 вниз на 2, вверх, на 2, вниз, на 2. Вверх, на два. Вниз, на два. Вверх. Продолжаем. На каждое еще. И по три. Раз, два, три, вверх. Раз, два, три, вверх. Раз, два, три, вверх. Раз, два, три. Остались вверху. И только руки на два. Вверх, на два, вниз. Продолжаем. счет выдох выдох Стоп. на грудь опускаем на пол, подъем, плечи по кругу назад, делаем глубокий вдох потянулись вверх выдох и еще раз вдох, потянулись вверх выдох, руки за спиной, плечи подаем вперед как будто бы сутулимся, поднимаем прямые руки вверх, опустили то же самое со второй рукой плечи вперед и снова поднимаем вверх, сделали глубокий вдох, потянулись вверх, выдох размяли ноги в одну, в другую сторону Хорошо. И еще один подход. Берем ноги на ширине плеч, стопы параллельно друг к другу. Руки перед собою. Спина прямая, живот подтянут. Обратите внимание, локти четко направлены вперед. И на два, вниз, на два, вверх. На два, вниз, на два, вверх. На два, вниз, на два, вверх. На два, вниз. На два, вверх. На два, вниз.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 Сверху и только руки на два. Вверх, на два, вниз.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 Для следующего упражнения снова берем тяжелые гантели. Ноги ставим чуть шире, чем на ширине плеч. Стопы разворачиваем в стороны на 35-45 градусов. Колени направлены туда же, куда и смотрят стопы. Хорошо. Руки удерживаем внизу перед собой. На два счета. Вниз, на два, вверх. На два, вниз, на два, вверх. Продолжаем. ноги чуть ближе руки локтями в стороны на 2 вверх на 2 вниз на 2 вверх на 2 вниз на 2 вверх на 2 вниз Еще. Еще восемь. На грудь и опустили на пол. Подъем плечи назад. Сделали вдох. Потянулись вверх выдох, и еще раз, вдох, потянулись, хорошо, одной рукой вытягиваемся, второй, и еще одной, второй, потянулись двумя, и на выдох, расслабились, размяли ноги в одну, в другую сторону, снова вдох, потянулись, выдох, размяли ноги, и еще один подход, снова берем тяжелые гантели, Выстраиваем ноги, стопы на 35-45 градусов в стороны Спина прямая, живот подтянут На два, вверх, на два, вниз Продолжаем Подъем. Раз. Два. Три. Подъем. Еще. Хорошо. Собираем ноги чуть ближе. Руки локтями в стороны. На два. Вверх. На два. Вниз. На два. Вверх. На два. Вниз. На два. Вверх. На два. Вниз.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 Теперь прорабатываем бицепс. Берем гантельки. Разворачиваем ладони вперед. Правая нога в упоре, левую согнули. Живот ягодицы в себя. Ноги обязательно напряжены. Делаем выпад назад. Руки на бицеп к себе. При подъеме опускаем руки. Обратите внимание, локти до конца не выравниваем. Слегка полукруглые руки оставляем. Хорошо. И вдох, выдох. Вдох, Выдох. Вниз. Вверх. Вниз. Вверх. Еще. И по три. Раз. Два. Три. К себе. Раз. Два, три. Правую ногу до конца не выравниваем. Раз, два, три. К себе. Раз, два, три. Ноги на ширине плеч. Руки молоточком. Выдох. Выдох. Два вверх на два, вниз, на два вверх, на два вниз. Продолжаем. И до половины восемь, семь, шесть, пять, четыре, три. Два. Задержали. К себе. Восемь. И полная амплитация. Только восемь. Семь. Шесть. Пять. Четыре. Три. Два. Стоп. Хорошо. Опускаемся и прорабатываем трицепс. На выдох вверх. Выдох, Вверх. Вверх. Живот подтянут. Выдох. Выдох. Вверх. Продолжаем. На два счета вверх, на два, вниз. Продолжаем. На каждый 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2. Задержали и прямыми руками вверх. Стоп. Опускаем. Медленно округленный по объему. Плечи по кругу назад. Сделали глубокий вдох. Потянулись. Выдох. И снова вдох. Вытягиваем все руки, собираем за спиной. Плечи здесь разворачиваем назад. Живот втягиваем, подъем повыше. Живот обязательно втягиваем в себя, плечи назад. Руки перед собой, ладони развернуты. Пальцы выравниваем и толчок через стороны назад. Собираем в кулак. И снова через стороны назад. Сделали глубокий вдох. Потянулись вверх. Выдох. И еще раз. Вдох. Потянулись вверх. Выдох. Размяли ноги. Хорошо. Делая глубокий вдох, вытягиваемся на выдох. Расслабились. Положили одну руку на плечо. Отталкиваем локоть назад. Живот при этом втягиваем себя. Ладонь от плеча не отрываем. Затем ладошку освобождаем и локоть за голову. То же самое со второй. На плечо. Назад. И за голову сделали глубокий вдох на выдох расслабились размери ноги в одну в другую сторону хорошо и то же самое с левой ноги берем разворачиваем ладошки вперед левая нога в упоре правую согнули правой ногой делаем выпад назад и к себе вниз вдох выдох вниз подъем еще еще 8. по По три. Раз, два, три. Подъем. Раз, два, три. Подъем. Раз, два, три. Подъем. Раз, два, три. Ноги на ширине плеч. Ладони вперед. Выдох. Еще восемь. На два. Вверх, на два. Вниз. Параллельно полу к себе, параллельно вниз еще амплитудой заканчиваем 8 7 6 5 4 3 2 стоп наклон корпуса на выдох вверх вверх На два счета вверх, на два вниз. Продолжаем. И снова на каждый. Восемь, семь, шесть, пять, четыре.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 расслабились Размери ноги в одну в другую сторону хорошо для следующего упражнения снова берем гантели ставим ноги чуть шире чем на ширине плечи. стопы направляем четко вперед спина прямая живот подтянут на прямых ногах с прямой спиной наклон руки в стороны подъем вниз стороны вниз подъем вниз стороны вниз подъем вниз стороны продолжаем Легко разворачиваем стопы, спина под наклоном, руки перед собой. Вдох. Выдох. выдох. вес и пружина. Стоп. Опускаем на пол. Остаемся внизу, медленно округленной спиной поднимаемся вверх. Плечи по кругу. Назад. Сделали вдох. Потянулись. Выдох. И снова вдох потянулись, выдох собираем ноги вместе, согнули колени берем себя скрещенными руками под согнутые колени, округленной спиной тянемся вверх сменили руки снова округленной спиной потянулись вверх, подъем плечи назад сделали вдох потянулись, выдох и еще раз вдох, потянулись выдох размяли ноги в одну в другую сторону и еще один подход все сначала берем гантели ноги выстраиваем шире чем на ширине плеч стопы четко направлены вперед спина прямая живот подтянут вниз вверх вниз подъем вниз вверх вниз подъем вниз в стороны вниз подъем вниз в стороны продолжаем Разворачиваем стопы, спина под наклоном, руки перед собой. Выдох. Выдох.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 для следующего упражнения нам понадобится коврик. Опускаемся на него сверху. Ноги перед собой. Правая чуть больше вперед. Левую согнули, поставили возле таза. Правая нога слегка согнута в коленном суставе. Плечи развернуты, спина прямая. На выдох поднимаем ногу вверх. На вдох опустили. Раз. Два. продолжаем. Именно на выдох. Еще восемь. Хорошо. И пружина. Раз. Два. Акцент вверх. Снова второй подход. Медленно. Семь. Шесть. Пять. И снова пружина. Вверх. Подход. Восемь. Можно усажнить руки перед собой. Семь. И пружина. Хорошо. Меняем ногу. То же самое делаем со второй. Спина прямая, живот подтянут. Выдох. Выдох. И вверх. И еще восемь. Выравниваем руки. Размяли. Хорошо. Опускаемся на бок. Берем одну гантель. Положили ее на колено. Нога чуть вперед. И на выдох. Вверх. Вверх. Выдох. Нога слегка согнута. По диагонали направлена вперед. Живот подтянут. Еще восемь. И по кругу. Вперед, к себе. Вперед, к себе. Колено и стопу каждый раз опускаем на пол. Еще. Восемь. пяткой выворот наверх и за атакой, вперед к себе хорошо собираем ноги вместе Гантель сверху на колено. Ноги согнуты под прямым углом. Тазобедренный сустав под прямым углом коленный. Медленно. Вверх, вниз. Вверх, вниз. Ногу сильно высоко не поднимаем. Оставляем колено по диагонали. Вперед, вверх. Хорошо. И по округу. Вперед, назад. Вперед, назад. Вперед. Каждый раз касаясь коленом пол. Как впереди, так и за спиной. Собрали ноги и снова в 8. оставили снова вперед, назад. Помним, коленом касается... стопа на себя, выравниваем выдох, выдох вперед, вперед выдох напряженной ногой, еще 8 удерживаем ближе к стопе гантели и дышим, держим Опустили, положили гантель на пол, приподнимаемся, ставим ногу перед собой. Разворачиваем себя в одну сторону колено, отталкиваем в другую. Удерживаем 4. 3, 2, Один. И все с другой ноги. Разворот. Положили на колено. На выдох. Вверх. You're such a danger. Хорошо. И еще так же. Собираем ноги. Помним, прямой угол в тазобедренном, прямой угол в коленном суставе. На выдох. По диагонали колена поднимаем вверх. Вперед, назад, вперед, назад. Помним, коленом косаясь пол. Собрали, выдох. И снова по кругу: вперед, назад. Задержали стопа на себя и с усилием. На выдох. Выдох. Вперед. Вперед. Еще. Еще восемь. Удерживаем. Ближе к стопе гантель. Держим. Опускаем. Положили гантель на пол. Приподнялись. Оттолкнули колено в одну сторону, себя в другую. Живот втягиваем. Разворот. Стопы вместе. Колени пытаемся положить на пол. Сделали вдох. На выдох. Наклоны вниз. Поглубже. Еще. Хорошо. Снова стопы к себе, колени пытаемся положить на пол. Сделали вдох. Тянем стопы к себе навстречу наклон вниз, вниз, вниз. Хорошо. Ноги в стороны, стопы на себя. Делаем глубокий вдох, на выдох. Вниз, поглубже. Еще. Хорошо. Приподнялись, сделали вдох, на выдох, вниз. Руки перед грудью. Делаем вдох, на выдох. В одну сторону. а В другую. Еще в одну. А в другую. Отталкивая стопы назад. Наклон. Раз. Наклон два. Три, четыре. Еще четыре. Три, два, один. Хорошо. Собираем ноги и разворачиваемся на колени. Берем большую гантель, тяжелую, вставляем ее в. Под, таз, под коленный сустав опускаемся на локти Поднимаем ногу параллельно полу и начинаем упражнение 10 раз поднимаем вверх раз два три четыре пять шесть семь восемь девять десять и десять счетов удерживаем вверху раз два три четыре пять шесть семь 8, 9, 10 И снова повтор Опускаем на пол и меняем ногу. Опускаемся также на локти, приподнимаем левую и снова 10 раз вверх. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять и удерживаем. Сирии снова. Опускаем на пол. Приподнимаемся. Разворачиваемся на спину. Приподнимаем согнутые ноги. Скрещиваем. Берем за стопы. На выдох. Подтягиваем стопы и колени повыше к груди. И плотно-плотно прижимаем себе меняем то же самое повыше груди и плотно прижимаем к себе хорошо ставим ноги на ширине плеч руки за головой и на выдох вверх еще восемь Три. Раз. Два. Три. И пружина вверх. Остаемся вверху. Поднимаем согнутые ноги. Выдох. Вдох. Выдох, вдох. Оставили ноги на выдох. Вперед, на вдох. До прямого угла согнули. Вперед, выдох, вдох. Поясница прижата. Еще четыре. Выравниваем ноги, удерживаем. Раз. Руками тянемся вперед. Два. Поясница прижата. Три. Четыре. Еще удерживаем. Четыре. Три. Два. И еще один подход. Вдох. Еще восемь. По три. Раз, два, три. Снова. И пружина вверх. Задержались, поднимаем согнутые ноги. Выдох, вдох. Задержали ноги на выдох. Вперед, к себе вдох. Выдох. Вдох. вдох. До прямого угла сгибаем колени. Выдох. Вдох. Еще 4 Три, два. Один. Хорошо. Ноги в потолок. Приподнимаем плечи, лопатки. Поясница прижата. Руки выводим вперед перед собой. Ноги в диагональ. Удерживаем. Раз, два, три. 4 Еще удерживаем. 5 Шесть. Семь. Восемь. Еще восемь. Семь. Шесть. Пять. Четыре. Три. Два. Один. Согнули ноги и раскатываемся округленной спиной. Выдох, вдох. Вдох. Вдох. Вдох. Выдох. Вдох. Выдох. Вдох. вдох, вдох. На сегодня занятие окончено. Всем спасибо, что были со мной. Мы молодцы! Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки. Всем пока!